ситуацию, что вас беспокоит? не меня... ну вот руки не имеют. Ага. Спина вот тоже, вот позвоночник, вот тут тоже болит, вот-вот. Нажимаешь вот, так. Uh -huh. вот сейчас я уже как меньше, а раньше вообще ломил, на больничной уходил. Сейчас или вылезла она. М лежит. Много лет, что ли, уже? Ну, лет 7 уже, наверное. Uh -huh. Ну, протрузия была лет 5. Обычные на, на пенсии? Да нет, тут прибавил друг uh -huh. Владимир Владимирович. -то. Вот uh -huh. пальцы вот свой у меня вот когда ездишь, ходишь, вроде бы отпускать, а ночью это вообще вот сводит. Там походил по избе, может от тоже от позвоночника? Конечно. А они мне вот пишут, в таблетке уже третий год пью. Вот. И немного дневном был. Хотя бы вытяжение, если вас на тракционный стол клали, хотя бы mm. растягивали, уже было бы легче. Пейте потихоньку, это вода и сода просто. Uh -huh. Потихонечку пейте, не торопясь. Uh -huh. Давайте сначала начнем. Головные боли бывает и только. Головных боль. Голова? Но Голова Ну, бывает. Вот как давление, погода, или что-то такое. Вот, на да? погоду бывает главное это... На погоду беспокойство, а? ну, да? Ну да-да, на погоду. А головокружение-то или головная боль все-таки? Это, это как боль немножко, наверное. И когда вот резко вот голову так задерешься, бывает моментами, ой, моментами, угу. голова как кружится начинает. Опустись. Ну резко, вот, когда подойдешь, что-нибудь закрывать вот там ворот прихлопнул, резко раз. Это редко бывает тоже, вот, как головокружение пошло. Как сразу головокружение. А в другие моменты бывает головокружение? Нет. звон, свист в ушах? Нет, такого нету. А зрение как у вас. Ну, в я вот пл плоховато вижу вот так. Угу. А вдаль хорошо. Сколько у вас очки сколько единиц? Я еще не так сказать, не, не ходил не приписан, у меня 1,75 уже наберу, нормально, ну, двойка, нормально, вот так Но я больно не читаю, я не любитель читать. Вдали я хорошо, вот эти буквы вот вижу, И это вот эти буквы, все хорошо вижу, так, вдали. — Дальше, а, а такое ощущение, что в глазах как будто мусор или давит что-то на глаза, бывает? — Нет, вроде бы. — Просто я смотрю, склеры глаз у вас напряженные, то есть глаза такие, не выспался или что? — или не стачей был я. Ну, я ночью спал, сегодня меня не гоняли ночью. Uh -huh. Ну, Just... на работе я плохо сплю. Я в один встал, там 2 часа ноги начали майкот. Uh -huh. Я встал, походил там, опять лег. Пока лежал, лежал, лежал, заснул немножко. Потом опять где-то в 5-м часу устал и все больше. И днем я вот не спал сегодня. В пятом часу встал как? Шея болит. Она не болит, хрустит. Вон она. Uh -huh. Так не болит он. Хруст вот. Вот когда вот круче долго ей, как в моих глазах. Что-то мутно делается. Это, знаете, это же есть шутка, После 30 лет, говорит, можно не бухать. Достаточно резко встать со стула. Дальше. Вот эти мышцы верхние. Болезнь. Да. Напряжение есть? Ну вот напряжение, может, бывать вот в плечи, вот сюда как-то, лопатки мои. Мы сейчас до тут дойдем. Дойдем, да. да. Сами плечевые суставы, вот эти болезни, есть руки больно поднимать? Нет. Нормально, все Раньше работает. вот у меня вот это, вот это чуть-чуть, вот сейчас что-то стало, Майк. Вот, вот как мышцы вот, поднимаешь мышцы, что-то подстреливают. Вот сюда, вот отсюда прям немножечко. Угу. Но я тебя внимание не обращаю такие. Ой. Советская закалка вы. Ну да, да, да. Пальцы. Пальцы не имеют вот. Пальцы не имеют когда. Но они вот постоянно вот, вот сейчас не имеют. Вот. Сильно нет, я внимания тоже опять на них не обращаю. Вот если бы ноги так бы вот, сейчас вот это не было бы, я бы вообще не пошел бы никуда. Чуть-чуть не имеют и ладно. Вот когда бумажки вот что дел, берешь, они как бы плохо чувствуют. Она вот рассоединять их плохо. Отплюю я. Дальше. Между лопаткой есть. Вот дискомфорт, серединочки вот здесь вот Ну так-то нет, вот здесь бывает что-то как, или как простуда, или что uh -huh. вот. Uh -huh. вот я понял uh -huh. Что-то бывает Вот сейчас вот с левой стороны у меня вот майка началась А когда возникает этот дискомфорт вот в этом месте? В каком? Ну вот в груди, вот, вот здесь вот при это вот столько, где-то с недели вот началось Не 5 вот А после чего? Да нет. не знаю, или как можешь я считаю, как Может что застудило, или что так а. Можешь... Поясница больше. когда болит? Да вот она постоянно вот это место у меня. Болит. Ну и поднывает она, поднывает. Вот тут неделю назад, неделю-две прям здорово прихватил я. Укол, до этого уколы делали, медокалы, еще мексикан, еще какие-то. По 10. Мексикан, бедокалы еще какие-то. По 10 уколов делал. А она болит только в одном месте или же в ноги в ягодицы стреляет? Нет, не стреляет, только болит. Угу. Дальше. А, сами ягодицы, ноги не имеют, не болят? Нет, не, не имеют, нет, не, не болят, нет. ничего. Даже вот некоторые вот приходят со спиной, болит. Вот здесь в паху область не болит? Вот здесь чуть-чуть не? немножко бывает. Так. В обеих местах, да? Ну да, да, как бывает. Дискомфорт, да, можем сказать? Ну тогда вот, когда начинает что-нибудь вот так, прям, или поджимать вот здесь в пахах. В мышцы спазма нет? Вот здесь. Ну okay. как? Да нет, тут вроде бы ничего. Ну, ночью не бывает. А, не, не, не, не, нет. Ну, вот это вот, вот, вот сейчас прям ноет вот этот палец. И пятки моих чуть-чуть подмывает. Когда бывает... Вот сейчас начало опять. А то отпускает, нет ничего. Вот сейчас прям вот опять началось.. Вот сидим. Сейчас опять началось стягивать их там, как покалывание идет. Ну, вот смотрите, то есть по основному, да? То есть основная проблема какая у нас. Пятый позвонок ушел сюда, то есть должен быть вертикально здесь. Четвертый, uh -huh. пятый вылетели. То есть они вот у вас должны быть прогиб, а оно, видите, выше этого, насколько. То есть вот вылез сюда. А грыжи где-то там у меня. Здесь вопрос, вопрос а, не так не, в все, все, все, все. Здесь вопрос не в положении грыжи. Да, да, да, да. А да, вопрос в да. положении. Вот смотрите, вот эти позвонки, видите, ага. соприкоснулись. Ага. Вот этого быть не должно. Вот эти соприкоснулись. Да. Эти соприкоснулись. Вот этот крестец соприкоснулся. Вот это как а. раз вам дает анимение, там и так далее. А. И он у вас крестец, он должен быть вот не в этом положении, а должен быть вот в этом положении. Все, понял. Вот. Вот такие вот основные сейчас проблемы, которые вижу. Дальше. Здесь должен быть прогиб. Вот. А у вас здесь вот этого прогиба нет. Да? То есть он так ровненько все идет. Здесь грыжа шморля у вас, да? Внутренние. И идет деформация позвонку. Этот грудной отдел. У нас идет уже кальцинат, остеофит. И склеоз есть немножко у вас, на. Да? То есть вот они развернуты в разные стороны. Вот он вертикально, ну, вот у да, человека да. он должен быть вертикально, вот этот, да, да, а вот этот да. должен быть тоже ниже. То есть у вас это все вылезло сюда. Вау. Это вот надергались что то тяжелого. Ну, тяжелые, да, я согласен. Левая нога у вас на полтора сантиметра короче. Это означает, что таз у вас вот таким вот образом перекошен. А -а. И вот эта мышца у вас напряжена, пере перегружена, а вот эта деградирована, расслаблена. Да? То есть основное у вас вы груз поднимается только вот этой мышцей. Вот тут у вас. Все себе выдернул, весь грудной отдел, вот эту вот часть, на, поясничка здесь и таз-то Здесь болезнь есть, нажимая? Нет. Дальше, сейчас буду нажимать точки, вы мне по 10 шкале дадите оценку болевого синдрома, хорошо? То есть, э, насколько боль ощущаете? От 0 до 10, Десять это нестерпимая боль, 0 ага. это просто нажатие. Оценка? Ну, 0 почти. Угу. Оценка? 0. Оценка? 0. Оценка ноль. Ох, какой напряженный тут. Мышцы можно как в бронетанку и войска размещать. Оценка. Вот немножко есть. Сколько по десятибалльной шкале? Нет, нет, нет, нет. Сколько? Один, два, три, 4. Ну, пять. Один, два, три, четыре, наверное. Четыре. Четыре. Да, четыре три, хорошо. Четыре. Здесь? Ну тоже так же, вот как с той стороны. Здесь? Вот тут побольше. Сколько? Шесть. Шесть. Хорошо. Ну так терпимо надо. Здесь? Ну тоже Не Надо так. терпеть, надо оценку. А. Ну так же вот, вот, вот, Хорошо, расслабил. вот, вот, ну, есть так больно. Сколько? Ну, пять. вот, mm -hmm. Так же тоже. Пять, вот, вот, Ой, вот, тут больно что-то. Восемь, девять. Да, восемь, девять. вот, Тут меньше. Сколько? Ну, шесть. вот, mm -hmm. Пять. вот, Ну, три. Mm -hmm. Хорошо. Вдох глубокий. Вдох. О, умничка. Вдох. Вдох. Так, смотрите, когда выдыхаем, выди. Не... не напрягаемся, спокойненько. А, да. да. Ага. Вдох. Да. Вдох. Умничка. Вдох. Вода. Вдох. Вода. Вода. Вдох. Вдох. Вдох. Вдох. Вдох. Вдох. Водок. Водок. Вот, молодец. Здесь у нас влево-влево смещённый. Здесь у нас тоже вытащил. Здесь вправо-вправо. Вправо-вправо. Расслабил, не надо помогать мне. Здесь влево опять. Потел немножко, расслабился, да, смотри. Отдаём голыши. Отдаём, отдаём. Отдали, отдали. Расслабился. Положили сюда, у вас голова 3,5 кг есть. Я должен чувствовать. Он все щелкает у нас там, все позвонки сошлись, вдох, выдох, вот немножко потягиваем, вдох, выдох, вот умничка. Щелкнул только в шее или грудной отдел поясничный тоже? По-моему в шее Эх. только, я что? Ага, ага. все расслабились спокойно, просто страшно, все, не напрягаем шею. отдали, отдали спокойненько, все, молодежь, все, главное, боль у нас больше не о, должны меня. беспокоить, вдох, выдох, о, молодец, немножко, не, не, двигаться не надо, сюда, Давай сюда, сюда, еще да, еще раз, <звы> <звы> <звы> Поставили, они а менее в руках. Немножко потряхивать начал, да? Чуть-чуть смотрю, как будто мерзнуть. Вдох. Водох. Вдох. Водох. О, хорошо. Вдох. Молодец. Вдох. Вдох. Положусь. еще молодец. Может, это не работает. Сейчас мы хватили немножко. Вдох. Вдох. Вдох. Вдох. Вдох. Вдох. Вдох. выровняли все здесь мышцы у нас все обмякало было не да сейчас мы еще размягчем дыши, дыши, дыши. Вдох. дыши-дыши хорошо пишется дыши, вдох выдох дыши-дыши-дыши у вас движется как у молодых так не движется как вот вдох выдох а можно позавидовать а? вдох Вдох Чтобы не сгладить только <свят> Давай-давай, моя дорога, чуть-чуть оставимся Давай, вдох вот Вдох вот Вдох вот Вдох Вдох Вдох Вдох Вдох Вдох все хорошо, ножки работают. У нас заработали ножки. У нас все, тут у меня осталось три позвоночка. Молодчина. Сейчас раздвинем и все у нас тут пройдет. Да, вдох, выдох. Умница. Вдох, Водох. вдох. Водох. Вдох, вдох. Вдох, вдох. Вдох, вдох. Вдох. Барах. Вдох. Барах. Вдох. Вдох. Барах. Вдох. Барах. <свят> ну, вот и размяк. Все ребра хотя бы почувствовал. А то был как бронетанковые войска. Так, немножко сейчас здесь подвину. Здесь чуть-чуть электричеством жахнет. В руки не пугайтесь. Вдох глубокий, выдох В одну руку или в две? В обои Ага, одну больше, одну меньше да, или одинаково? Да, да, в обои У него тут вот сильнее, а тут поменьше Только плоховато, еще нужно, чтобы лови одинаковые Ничего страшного вот Вдох, выдох <звы> Все, заходил? Немножко пальцы рук может не иметь, не почувствую, все мышцы размякли, у нас все стало мягенько. А. Давайте сейчас та же точки нажимаем, и вы мне болезненность по 10 шкале а. также оценку даете. Оценка? Да не, мне больно. Оценка? Не больно. Оценка? Да нет. Оценка? Нет. Оценка? Тут все больно. Сколько? Ну, пятерочку, наверное. Ага, А здесь? вас так же. Ага, заработала. Не работала, а то. Здесь? О, тоже так же. Ага. Расслабил? Да. Все, здесь? Ой, тоже так же. Ага. Здесь? Здесь вроде бы нет. Здесь? Ну, есть чуть-чуть, есть вот вольно. Сколько? Ну, пятерочку ага. Здесь вот было сильно. 7-8 было сейчас. Да нет вроде бы. Все, отлично, отличие, крестец отпустил. Здесь? Тоже так чуть-чуть нет почти. Давай посидим маленечко, подождем сейчас. Все, давайте последний раз проверяем Еще разочек О, О, вот и ребра появились да? А то был спазм Оценка Было 5 А сейчас больше или что там должно быть? Нет, я не должен вам подсказывать Вы сами мне должны сказать Оценку мне скажите Ну я сам не пойму сейчас что-то Как будто нет ничего, да? Да, что нажимать Да, здесь? Ой, что есть или нет У меня все как Один, два, три, четыре Да не знаю даже Uh -huh. Не буду говорить. Оценка? Да нет, не, нет, не больно. Эх, обманщик, а? Эх, обманщик. Ну-ка, здесь. Я все закончил уже, я больше не могу воздействовать. Вы мальчик взрослый уже, я поэтому не могу. Мне нужно правдивое, поэтому я смотрю. вы хитрец еще тот, Жучары еще тот. Да-да-да, давай еще разочек. Оценка реальная, давай. Не можешь сказать. Нет, Здесь, что я Чё? Здесь. Ну так же как с той стороны такси. это. Один, два, три. Ну пальцем нажимаете. Просто, просто как... нажатие. Да, ну, нажатие. Просто нажатие. Ну, Всё. да, да, да, да, Здесь да, боль да. есть? Нет, только нажатие. Нажатие. Все. Здесь. Тоже нажатие. Супер. Здесь. Ну тоже нажатие. Здесь. Ну тоже нажатие. Все. Горбик у нас. Сейчас мы его уберем. Здесь болезненности нет. Здесь просто немножко электричество дружахнет. Вот разочек. Вдох. Вот так. Голову да? Да, да, да. вниз. Вниз. Вдох. Вот Все, закончилось. Ой-ой-ой, чуть. Как прострелило тогда? Да, О, да, да. Ага. Ну, все, нет больше у нас горба. Было горба, нет горба. Руки замочку за голову. заканчиваем. Ох, какие мышцы в спазме, мамочка. дох вот Голову вниз. Да, толкай вверх. Голову поднимаем. Да, да. Все, молодец, болевые у нас закончились. Все. Раз, два, три, четыре, пять. Вот, все расслабился, все хватит, все. А то как этот. Здесь вот косые мышцы потянем, просто чуть-чуть еще. Руки замочим за голову. Здесь. Молодец. Молодец. молодец. Здесь еще хуже ситуация. Вот она уперлась. И только вот здесь вверх. На. расслабился Да. Помогать не надо? Три, четыре, три. Помогать не надо, мне сам. Время. Вот она закрутилась. 60 лет. -то. Можно опять устраиваться. Груз таскать. Как нет. Не, не, не, не. Все. Моги не скрещиваются так. Руки. Раз, два, раз, два. Крепко делай. Немножко вас приподниму сейчас. Дых глубокий. Вот Всё, умничка, расслабиться, ага. расслабиться. Сюда. Раз, два, три, четыре, пять. Вот умница. Ой, Все. Новенький. Что ты еще, Минут сорок должно потрясти еще, потому что нервные окончания соединили, Расслабились Сейчас весь как судорожно напряженный был. Сейчас расслабьтесь. Все, спать будете. Билит билит, я из-за чего вас пригласил, из-за того, что с мужиками, как обычно, мамка нужна, поэтому мамку позвал, вот, я чай тоже нальем, ну да, немножко он расслабился, сейчас мы ему некогда на соединили, сейчас его минут сорок еще потрясет, может покалывать немножко сосуды. Вот здесь, здесь, здесь как будто как иголочки а. покалывают. Не пугайтесь, это тоже нормально. На бедрах еще может быть. Тоже сейчас потому, что нервное окончание все разжали, все поставили. У меня с вами практически почти все получилось. Единственное, грудной отдел, вот эту вот часть, мне не очень хорошо далась. Но она не так сильно вас обеспокоит. То есть то, что между лопатку вас здесь выдергивали, вы. Да? То есть не очень хорошо далась. Поясница, все нормально. Дальше. Поясница хорошо, шея хорошо. Вот чуть ниже получается нижняя часть грудного отдела и поясницы, и крестец все хорошо, шея хорошо, а вот эта вот серединочка не очень довольна. Вот э, если надумаете, если что-то беспокоить будет, не ранее, чем через три э, месяца для вас может будет появляться. Повтор, повторно, если додумать. Но может, скорее всего, ничего не будет, поэтому, ну, скорее всего, черт. скорее всего, никогда и не увидимся. Больше многим людям непривычно. Вы вообще не знаете, что такое расслабление. Как максимум нас никогда не учили, как расслабляться. Где-то там алкоголь, какая-то дискотека. на обычно после 35 лет это уже ничего не работает. Или работает? Вот. Смотри, а то задумался. Про алкоголь заговорил а задумался. алкоголь не пью я. Курить не курю. Молодец. то, смотри, задумался. Нет задумался. Чтобы не спал на животе. Будете спать на животе? Да, вот в этом ходе. Я никогда не сплю на животе, не могу Пальцы опять не меть начну. Нет, на животе Подушка я не сплю. Я ссота. на спине или на левом. Пальцы не меть сейчас? Ну, меньше уже все. Меньше, да. Пальцы еще вот эти. Вот, на ногах ссота. еще чуть-чуть покачать. Есть, вот эти, вот эти. Вот Тут вроде бы уже проходит. Как да. ты? А вот здесь вот еще вот прям здорово. Вот, ну а и пока это. еще чувствуется. Ну, вот, здесь еще может быть там что-то десятилетие было. Высоко вот да. подушку он держит. Да это когда телевизор нет, я высоко не сплю сейчас. Вот. И получается такое, что а, сейчас еще само воспаление нерва есть. Само. То есть мы это рожали, ну, да, вопрос да. воспаление нерва еще остался. Соответственно, у нас сейчас это воспаление нерва надо убрать. Вот ванна как раз в этом помогает. И вот упражнение не будет помогать. Молодцы, боец. Ну-ка, давайте наклонимся, попробуем. До пола наклонись и резко поднимемся. Ну-ка. Еще. Ну-ка, поднялся резко. Есть боль в пене? Нет. Еще раз. Ну-ка, резко. Есть? Да нет. Да нет, ка Ну смотри.